Но поскольку мы поговорили про наше государство, и поскольку мы поговорили уже про физическое, про юридическое лицо, да, и про человека, мы уже понимаем, кто такие эти персонажи, как они соотносятся с друг с другом. Давайте сейчас перейдем, собственно говоря, к мерам, называются эти меры государственного принуждения, да, то есть те меры, которые к нам, гражданам, к нам, как физлицам, применяются, то есть как с нами взаимодействует наше государство. Ну, первое, на что я хочу обратить внимание, это на основополагающие, скажем так, обереги, да, чем мы будем пользоваться. Мы пользуемся пониманием того, что человек является наивысшей властью в любом государстве. В любом, ребята, никто не говорит, что только в Российской Федерации. В любом человек наивысшая власть. Неважно, заключил этот человек оферту или там договор с, этой с государством. Не заключил. Любое государство обязано, обязано защищать права и свободы человека. Это понятно, да? Значит, слово человек было подменено на слово народ. Те, кто ничего не понял, я еще раз поясню: что это народ это тот, кто на род народ народился. Сверху народ отделился от рода. Да? Отделился рот, это потому что потусторонний мир <с> вот. Кто народ, народ народился, тот и человек Поэтому народ имеет и всегда имело единственное число Чтобы там нам не говорили товарищи-филологи И товарищи, которые пропагандируют там правильность русского языка Народ имеет единственное, а множественное число Значит, народ тождественно, то есть равно человек Понятно, да? Человек является высшей властью То есть круче Путина, ребят если вы осознаете, что вы круче Путина, и вы имеете право Путину приказывать, тогда у вас вообще все встанет на места. Дальше, следующий закон, значит, из той же Конституции, еще раз оговорюсь, что Конституция у нас не принята, Конституция Российской Федерации, есть лишь проект Конституции. Что такое проект? Это неутвержденный документ. А раз мы понимаем, что документ не утвержден, соответственно, все, что создано на основе Конституции, не имеет никаких правовых последствий. Вот это для себя уясните. И если вы там придете в какие-нибудь государственные органы, так называемые, да, то вы этим можете апеллировать очень даже здраво и смело. Значит, есть проект Конституции. В интернете поищите письмо из Госархива, вот, и, где Госархив говорит, что у нас... У нас нет подписанной Конституции Российской Федерации, есть только проект на 29 листах, насколько я помню. Вот, ребят, соответственно, обращаемся опять же к этому проекту Конституции, где есть такая статья, в которой написано, что народ может реализовывать свою власть непосредственно, либо... Через государственные органы, либо органы местного самоуправления. Что значит народ может реализовывать свою власть непосредственно? То есть народ, то бишь человек, может прийти в любой орган и отдать приказ. Понятно? Вы высшая власть. Вы, вы их всех наняли на работу. Вы их всех наняли. Ребята, еще раз, не налогами, не вашими сборами, подачами. Нет. Они не ваши налоги проедают, забудьте это раз и навсегда. Нет, вам по рождению всем открыт именной счет в золоте, ну он точнее в эквиваленте в советских рублях, да, по курсу там 54 копейки за доллар, 54-57, насколько я сейчас помню. Вот, и а, в золоте, вот сколько вы родились, там, 3-450, вот, 3,450 450 килограмм золотом, да, в переводе на советские рубли у вас на вашем счете на этом в Центробанке СССР до сих пор лежат, ребят, поэтому вы обеспечены всем с ног до головы, и это нужно понимать, и а, поскольку вам не дают доступ к этому счету, а ваш пикун это государство, официальный ваше пикун, оно взяло на себя такие обязательства, значит, оно должно распоряжаться этим счетом, что оно прекрасно делает, да. И эти дедюшки, конечно, там вас чуть-чуть подграбливают, но каким образом подграбливают? Поймите такую штуку, что они не могут взять эти деньги, то, что там накапливается, то есть основ... тело, тело, как-то, знаете, есть тело кредита, да, вот тело кредита они не могут забрать, они могут взять процентами, и то только на инвестирование. То есть, грубо говоря, они оттуда берут и куда-то инвестируют. А куда они должны инвестировать? В вас. Они должны инвестировать в ваше здоровье, ваше образование, ваше там а, все-все-все, что вы захотите, жилье и так далее. Они на самом деле в вас и инвестируют, но очень-очень мало крохи, потому что все остальное тупо по дороге разворовывается. Вот и все, ребят. Значит, на самом деле схема работает, но просто некоторые на местах, очень голодные чиновники, они, в общем, это все а, как стервятники, знаете, разграбливают. Вот. Но так, чтобы вы понимали, да, что народ осуществляет свою власть непосредственно. Ему для этого а, даны все карты в руки. Поэтому мы приходим в любой орган государственной власти. Как вы знаете, из той же проекта Конституции государственная власть у нас делится на три. Да. Это у нас законодательная, исполнительная и судебная. Вот, и нам говорят, что типа судебная власть, она, значит, там никому не подчиняется, вся такая крутая. Ничего подобного, ничего подобного. Если в Конституции прописано, что народ имеет право осуществлять свою власть непосредственно, значит, мы можем указывать судебной власти, как принимать те или иные решения в нашу пользу. Да? Мы можем давать ей непосредственное указание, понимаете? А у нас Конституция Российской Федерации, читаем еще один волшебный закон в том же проекте Конституции, который гласит, что Конституция имеет прямое действие. Что значит прямое действие? Это значит, что не надо смотреть... ФЗ подзаконные акты, но ну, они, правда, там сейчас еще и приписали, что ФЗ и Конституция имеют прямое действие. Но ФЗ нас мало интересует. В общем, мы сейчас не будем углубляться до низших уровней различных uh, НПА, да, нормативно-правовых актов. Нам сейчас интересует вот это. Раз в Конституции имеет прямое действие, то есть действует напрямую, невзирая на все, что там еще там 33 закона изобретено. Нас это не волнует. Вот написано в Конституции, я имею право, все, Понимаете, все остальное меня не волнует, я имею право прийти в Верховный суд и ими командовать. Вот как должно быть, так и должно быть, понимаете? Я буду права в этом случае. Значит, мне сегодня хочется в этой лекции рассмотреть и вам рассказать, ребят, как же у нас, собственно говоря, организована наша государственная власть. Вы должны понимать, что человек стоит над государственной властью. А высший, высший слой, или как-то сформулировать, да, высший орган государственной власти есть президент, гарант конституции. Понятно, да? То есть сначала идет человек, под человеком идет президент, а потом уже всякие органы власти. Вот, если вы э, себя отождествляете с гражданином, да, ну, во-первых, для этого нам нужно доказать, что вы граждане, мы уже это разбирали, да, что мы никакие не граждане. Опять же, если вы гражданин, то гражданин у нас находится наравне с президентом, ну, где-то там, да, вот, ну, чуть-чуть там поменьше у него прав, там свобод практически вообще нету, вот, но дело не в этом. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему того, как же все-таки государство, государство а, использует в отношении нас какие-то свои меры государственного воздействия, принуждений и так далее. Какие у нее для этого есть структуры? Ну, понятное дело, что у нас есть всякая законодательная власть. Ну, как они там развлекаются, то все очень просто. Есть две палаты. Первая, значит, называется Государственная дума. Это низшая палата. Ребят, там сидят наши люди. Ну, что значит наши люди? Это значит наши российские. Товарищи, депутаты. Вот. Это низшая как бы, палата парламента, так называемая, и есть Совет Федерации. Вот в Совете Федерации там уже сидят товарищи, которые посажены туда значит Федеральная резервная система. Но я не буду говорить, что это Федеральная резервная система. В общем, международным правительством, скажем так, Америкой, там кем угодно можете назвать, им туда приходят определенные разнарядки, распоряжения, какие законы принимают какие законы не принимаем, и именно она сепарирует хорошие законопроекты и законодательные инициативы нормальных а, депутатов, которые выступают от имени народа. Просто это, ребятки, нужно понимать. да Опять же, я вам рассказывала в предыдущих лекциях, как смотреть на то, что они там понапринимали, потому что генерята не очень много. Вот всяких законопроектов и законов, и всего остального. Обязательно обращаем внимание, да, правогов.ру, Идем туда, понимаем, да, что там не все содержится, ищем в Яндексе, если нам что-то нужно по запросу. Ребят, возьмите за постулат, если вы что-то не можете найти, это не значит, что этого нет, это есть. Просто вы по какой-то причине найти не можете. У нас очень много законов, у нас очень много законов СССРовских, которые работают до сих пор, и они актуальны, поэтому никому не верьте что там а, вам отписываются какие-то органы государственной власти, это законом не предусмотрено, это все предусмотрено. Вот, Поэтому давайте без паники, если где-то что-то вы не можете найти, или вам говорят, что тут у нас в законе брешь, ничего подобного. В российском законе может и брешь, а в СССРовском законе все есть. Это мы с вами разбирали на предмет того, что правогов.ру – это не полная законодательная база, Да, надо искать в других источниках. Значит, это первый момент, на который надо обратить внимание. Второй момент – это правила опубликования. Да, там, не помню, какой-то 740, какой-то там указ президента и 5 ФЗ да, по правилам опубликования. В общем, тоже поищите, изучите внимательно, проверяйте все законы, на которые вы ссылаетесь. Так, это то, что касается законодательной власти. Исполнительная власть, ребят, это то, что относится полиция, там, я не знаю, СОБР всякие, ОБП то есть все, что исполняют, да, там МФЦ, какие-то местные органы самоуправления, там, ну, это, это еще ниже, сейчас мы не будем это рассматривать. В общем, исполнительная власть – это то, что, которое что-либо, либо исполняет. Но опять же, да, вот этот раздутый придурочный штат, вот эта бюрократия, она как раз-таки... И создана и раздуто для того, чтобы а, вот этим вот объемом, жирновами вот этой вот системы вас размолоть, чтобы, ну, представляете, вы, какой вы один, да, и вы попретесь против системы. Зачем их там столько много? Чем они занимаются? Они, понимаете, наши леса прожирают, то есть какие-то хрень какую-то печатают, кучу бумажной работы, кучу бумажной волокиты, вообще половина не нужна, ну, в общем, непонятно, да, вот те же самые правоохранительные органы должны вроде правоохранять, но ну, непонятно, чье право, на чьей стороне. Ну ладно, это отдельная история. Сейчас я очень хочу подойти к теме судов. Значит, ребят, с темой судов вообще все очень просто. Осознайте такую штуку. Значит, все суды созданы на основе проекта Конституции. Вот здесь можно поставить точку. Потому что проект Конституции не принят. Референдума не было. Тот референдум, который нам всем рассказывают 1993 -го года, мало того, что там на этом референдуме голосовали граждане, граждане СССР, это раз, а второе, это то, что они голосовали за проект Конституции, то бишь за основной закон Российской Федерации еще никто даже не голосовал. Если вам будут доказывать обратно, в интернете очень много доказательств другого. Прям ребята уже написали целую поэму под названием «Экспертное заключение того, что у нас проект Конституции». кучу писем уже этому подтверждению из наших органов, исполнительной и прочей власти. Значит, еще раз осознали, да, что такое проект. Проект – это непринятый документ. То есть он не несет никаких правовых последствий. Вот что это вот важно вам понять соответственно все суды которые созданы они созданы на основе проекта то есть они в принципе не созданы понимаете вот документально или юридически они несут правовых последствий никаких на это можно было поставить точку но я продолжу значит в проекте Конституции указано, что все суды создаются на основе федерально-конституционного закона и федерального закона. Так вот, давайте смотреть, что же это за федерально-конституционные законы. А тут, ребята, очень просто. Значит, Все суды созданы на основе двух законов. Называются они одинаково, один ФКЗ. Только один закон будет, один ФКЗ, по-моему, 93-го или 97-го года, я уже не помню. А второй закон будет уже посвежее. Так вот, второй закон, первый ФКЗ, который называется один фкз о судах общей юрисдикции. Ребят, открываем правогов.ру и смотрим. Нарушены сроки опубликования законов. Там 16 дней, по-моему, прошло, если я не ошибаюсь, но никак не 10 дней, отведенных 5 федеральным законом и указом президента для опубликования федеральных конституционных законов. Соответственно, все суды, абсолютно все общей юрисдикции а вы там почитайте списочек судов общей юрисдикции. Там достаточно много. Это все районные суды, городские суды. Все суды там военные, какие-то гарнизонные, а еще какие-то суды. Там такой приличный список. Так вот, ребят, все суды общей юрисдикции созданы на основе этого закона, который не действует. То есть судов нет вообще. Но многие деятели пошли дальше, я имею в виду коллеги, которые копают эту тему, они пошли дальше. Да? Соответственно, понимаете, да, что а, на основе вот этого ФКЗ создается федеральный закон, которым конкретно создается определенный суд. Ну вот, допустим, в моем случае, да, на основе первого ФКЗ а, был создан 88-й федеральный закон, которым создан в том числе Люблинский Московский суд. Да? А, Люблинский районный суд города Москвы, правильно он называется. То есть, как бы федеральный закон такой есть. Да? Вот, дальше поехали. Дальше после того, как федеральным законом создался суд. Сейчас мы, кстати, поговорим, что такое значит создать суды. Дальше создается еще один федеральный закон, которым уже в этот суд назначаются судьи. Вот, то есть судьи назначаются федеральным законом, либо указом президента. Вот в чем прикол. Значит, на что смотреть? Если вас тащат в суд, либо против вас там какое-то дело завели, возбудили и так далее. Ребят, значит, первое, что вам нужно понимать, значит, перво-наперво. Вы делаете запрос председателю суда. Запрос такого содержания. Прошу разъяснить. Правовую основу создания и существование, вообще на каких документах и все, все, всем остальном значит, существует ваш суд. Значит, вам примерно такого содержания дадут ответ, что суд создан на основе первого ФКЗ, на основе федерального закона о создании вашего суда, и судья конкретный, который возбудил против вас дело, назначен каким то указом. Вот вам нужно получить вот эту вещь. Сейчас объясню для чего. Значит, не мучите вы, понятное дело, у них нет никаких документов, у них нет никаких оригиналов, нет абсолютно никаких оригиналов ни указа президента, ни удостоверение судьи, которое положено, да, закон о судьях у нас есть, так вот у нас каждому судьи выдается удостоверение судьи, там, тра-та-та. -та. Ничего этого у них нет, ребят, они вообще бесправные существа, вот, и ни разу не граждане. Вот реально, не запрашивайте, не тратьте на это время, это не нужно. Но если вы хотите там вашего председателя суда и судью подоставать, то, конечно, отправьте. Таких запросов, сам, самих формуляров запросов в интернете предостаточно. Там можно все запросить. По закону о суде, судьями может быть лицо, достигшее там 33-летнего возраста, если я не ошибаюсь. Ну, не суть, да, не, не пытайтесь увлечить меня, я уже просто не помню. Значит, какой-то возраст должен быть установлен для судьи. Судья должна быть гражданином Российской Федерации, или должен быть, в общем, ну там еще какие-то установленные какие-то входные параметры да, для судьи. И плюс ко всему, значит, личность судьи удостоверяет удостоверение судьи. Вы прям можете по этому закону о судьях запросить все на вашего судью, но знайте изначально, что это будет холостой выстрел. То есть вы не получите ровным счетом ничего. Почему? Потому что, как правило, я очень много видела ответов на такие запросы. Формулировка одна, законом не предусмотрено. Предоставление данных, законом не предусмотрено. А то, что вы будете запрашивать типа там паспорт, подтверждение гражданства и все остальное, это относится 152 федеральным законам к персональным данным поэтому у них есть какой-то там типа внутренний регламент которым причем внутренний регламент следственного департамента ой судебного департамента при верховном суде российской федерации который запрещает распространять на основании 152 фз персональные данные гражданам вот, ребят, в общем, катавасия вот такая, понимаете, да, короче, не бесполезно запрашивать персональные данные, можете запросить ваш город, на каком основании суд вообще тут построен, само здание, да, запросить договор передачи, договора никакого нет, у меня есть, допустим, от Москвы, из департамента имущества есть подтверждение письмо, где они написали, что действительно вот это здание, где у меня Люблинский суд находится, это здание построено исключительно по федеральному закону вот этому вот, о, создании, о создании Люблинского суда, и передано в безвозмездное пользование судебному департаменту. То есть никаких договоров, аренды или еще чего-то. Вообще нету, ребята, вы не найдете. То есть документов нет никаких. Даже если они есть, то вам никто их не предоставит. Не теряйте на это время понапрасну. Значит, Судебный департамент я тоже очень долго терроризировала, по судебному департаменту, ребят, ситуация такая, что с точки зрения закона судебный департамент обязан, на него возложена такая функция, осуществлять права юридического лица за все суды. Но он осуществляет такую организационно-правовую деятельность, то есть организационно-обеспечительную. Что это значит? Что ну, он там денежку собирает, зарплату начисляет, личные дела ведет, судей там и так далее. Да? То есть вот этой всей занимается. А суды чисто вот рассмотрением дела и никак судебный департамент на правосудие не влияет. То есть это такая, знаете, как хозблок, административная часть, ахошники, короче. Судебный департамент, ребята, это чистое ахо вот Они там туалетную бумагу привозят, я не знаю, там, ручки выдают. Ну, в общем, вот такой лабудой занимается. Но тем не менее, законом на них возложено значит, создание судов. Что значит слово создание? Чтобы вы понимали, создание это значит, что судебный департамент обязан, скажем так, оформить созданный суд, ну, построенный, да, там, нанять туда сотрудников на работу судей, да, каких-то там помощников судей или кто там эти девочки являются, и мальчики. То есть, ну, какую-то обеспечительную, организационно-распорядительную деятельность вести. Но, тем не менее, ребят, районные суды, например, да, не подлежат регистрации как отдельное юрлицо. Они подлежат регистрации как филиал, либо в особенное подразделение, либо еще каким-либо образом регистрацию, которая будет подтверждать, что судебный департамент реализовал свои обязанности да, по значит, выполнению функций юридического лица. На самом деле, очень многие э, суды у нас не оформлены ни как обособленное подразделение, ни как филиал, ни как отделение. То есть они, в принципе, просто висят в воздухе. Значит, куда вы платите госпошлину, если вы посмотрите, вы платите сразу напрямую в налоговую. Да? Причем здесь налоговая, это вообще другой исполнительный орган власти. Просто другой. Да? Причем здесь суд и налоговая. Вообще разные вещи. Хотя бы должен быть какой-нибудь расчетный счет на имя судебного департамента. Ну раз уж он занимается организационно-распорядительной деятельностью, то ну, логично было бы, чтобы счет был открыт на его имя. Вот. Потому что если мы возьмем такую же аналогичную ситуацию, что есть какой-нибудь там ООО, там мартышка, да, и если вы открываете филиал, и регистрируете. И, то есть берете на себя полномочия Юр лица, да, за вот этот филиал, то у вас у вот этого филиала номер один ООО мартышка, у него будет печать не филиала номер один, да, а будет там, допустим, печать, расчетный счет и полномочия ООО мартышки. А вы просто как филиал, да. То есть, ну, как было у меня, допустим, отделение одно, там, или как это называется, какая нибудь структурное мое подразделение, да, там отдел, в конце концов, я этот отдел отсадила в другое здание или в другой город, да, и сделала там типа филиал, представительство. Вот. Юридически, юридически ребят, все это должно быть оформлено. То есть любое вот такое вот вынесение отдела, особенного подразделения и так далее, да, за пределы своего юрлица, должно быть зарегистрировано в выписке ЕГРИЮ. Но у нас никто этого ничего не делает. Судебный департамент не исполняет своих обязанностей. Это раз. Значит, кто должен контролировать судебный департамент? Государственная дума. Потому что Государственная дума, ребят, издала этот федеральный закон, которым какой-то конкретный районный суд, а как правило их там штук 20-30 в одном федеральном законе о создании судов. Вот Государственная дума, как главный орган, который издал, Федеральный закон о создании суда обязан проконтролировать, что судебный департамент, на которого возложены первым ФКЗ функции да, по обеспечению прав юридического лица, он как бы, мало того, что там все построено, ему передано, да, он набрал туда сотрудников и так далее, но он еще и оформил все юридически. Соответственно, вот этого всего ничего нет. Значит, подводим итоги, ребят. Что мы смотрим? Мы смотрим первый ФКЗ о судах общей юрисдикции. Этот ФКЗ не проходит ни пятый федеральный закон, ни указ президента о правилах опубликования. Соответственно, он не действует. Понятно, да? Соответственно, все суды общей юрисдикции не созданы, не несут правовые последствия, ну, юридически не созданы. Дальше. Значит, федеральный закон о создании любого суда, Находите тот федеральный закон, которым создан именно ваш суд, куда вас приглашают. Смотрите его. Как правило, этот федеральный закон тоже не прошел, правило опубликования. Но не всегда. Иногда прошел. Вот, Поэтому смотрите внимательно. Если он прошел, смотрите дальше. Значит, есть указ президента, которым назначен или федеральный закон. А, но, как правило, это указ президента. да, Потому что на суде назначаются указом президента. По, закону, по федеральному закону о судьях. Вот, значит, федеральный закон о судьях, насколько я помню, это 7 ФЗ, но могу ошибаться, да, в номерах, потому что очень много информации в голове, держать уже просто невозможно, а, значит, он действует, ребята, он действует, он, все, все с ним в порядке. Значит, смотрите указ президента. В указе президента тоже может быть нарушен срок и так далее. В общем, на эти вещи я вас очень прошу обращать внимание. Даже если ваш федеральный закон о создании суда все в порядке, указ президента все в порядке, в любом случае у вас есть джокер в рукаве, это первый ФКЗ о судах общей юрисдикции. Если вас вызвали в суд, да, и там готовится к рассмотрению дела, у вас беседа. Первое, что вы делаете, это вы делаете запрос председателю суда и дублируете его судье в этом деле, что прошу предоставить на основании чего создан ваш суд, на основании какого указа, значит судья назначен, вот и просит суд Значит, просите суд объяснить, на основе чего возбуждено угол... вот это вот ваше административное дело. Ну, у кого-то там и уголовное да, бывает. Значит, в чем прикол, на основе чего? Все забывают, абсолютно все забывают, и никто не смотрит, какое право нарушено. Вы поймите, что все, суды... Значит, первых низших инстанций, да, это районные суды, апелляционные суды, низших инстанций. Они рассматривают, ребят, правовые аспекты, то есть нарушено право или не нарушено право. Если у вас экономический спор, то гражданским процессуальным кодексом экономические споры отнесены все в, в арбитражный суд. То есть подсудность там, арбитражного суда. Что это значит? Это значит, если у вас там банк претендует что-то отжать, либо ЖКХ от вас что-то требует. В общем, везде, где идет вопрос взаиморасчетов, ребят, это экономические дела, рассматривается только арбитражом. Только арбитражом. Никакой районный суд, никакой. Никакой суд, как это сейчас называется, мировой суд не имеет права принимать такие дела к рассмотрению. Это понятно. Если у вас мировой суд вынес постановление, да, взыскать, идете, пишите, я не согласен, потому что данное дело является экономическим, данный спор является экономическим, у вас нет прав. Вообще такое дело принимать. вот. Поэтому, ребят, вы можете делаться малой кровью, да, ссылаясь на то, что а, вы не можете это рассматривать. Все в арбитраж. Вот. Но, как правило, суды а, мировые суды, они на это идут, и они вам отменяют все-все-все, и тогда... Истец, там, банк или ЖКХ на вас подают в районный суд. В районный суд все то же самое. Пишите, районный суд не имеет права а, участвовать в экономических спорах, поэтому до свидос. Но если районный суд там <coughs> кочевряжется, да, он, скажем так, он сидит на проценте а, от, от этих дел, поэтому приносите им козырь и джокер, говорите: а, первый ФКЗ, вы созданы, до свидос, ребята. Значит, там, первый ФКЗ не действует, федеральный закон, чем вы созданы, не действует, указ не действует, до свидос. Вот. Ну или там что-то из этого по-любому будет не действовать. Поэтому проверяйте. Все проверяйте. Значит, экономические споры, повторюсь еще раз, разрешаются только арбитражом, если вы идете в районный суд, в обычный. В районный суд для того, чтобы он принял дело к производству, он должен, истец должен заявить, какие права его были нарушены. Вот это требуйте от суда. Когда идете на беседу, первым делом, вы затребуете, прошу, разъяснить мне, какие права истца были мной нарушены. Значит, о чем идет речь? Если это ЖКХ, ну, например, да? Ребят, они должны четко сформулировать, какое конкретно право нарушено. То есть на каком таком основании возбудилось дело против вас, да, где вы ответчиком являетесь. То есть что они сделали? Они прибегли к возможности государственного принуждения. А для этого должны быть основания. Основанием как право, как правило, является нарушение каких-то прав. Истца, да, заявителя. Так вот, какое право было нарушено? Вы разберитесь с этим. Если вы докажете суду, что никаких прав вы не нарушали, вот тогда вообще дело должно быть закрыто. Вот какое право? Вот сейчас очень любят жкх приходить, да, но ну вот квиточки, вот они не неоплаченные, вот какую-то свою табличку принесли, вот у них долг платите. Я говорю, а какое я право нарушила? А вы должны платить? Я говорю, нет, должны платить, это не право. Право какое? То есть договор есть, я нарушила условия договора, договора нет. А что есть тогда ко мне, какие претензии, да? Ребят, если нет договора всех в сад, если есть договор, читайте, что за договор. Дальше мы поговорим по конкретным договорам, да, в дальнейших лекциях, чтобы у вас уже сейчас каша не наслаивалась, потому что это очень много информации, надо усвоить, переварить. Но первое, что вы должны понять, вот из сегодняшней лекции вынести, да, в частности, в общении с судами, что... Конституция Российской Федерации не существует. У нас есть проект конституции, а значит все законы, созданные на основе проектов, не несут правовой никакой, никаких правовых последствий. Это раз. Второе, значит первый ФКЗ. О судах общей юрисдикции нарушена процедура опубликования. То есть судов, созданных на основе этого закона, не существует. Правовых последствий они не несут. Это два. Третье. Разбираете конкретный федеральный закон, которым создан ваш, ваш суд, и разбираете указ президента, которым назначен судья. Понятно, да? Ну, там, по-моему, федеральным законом мировые судьи назначаются. Ну, в общем, покопайтесь, разберитесь. Это третье. Четвертое, что касается судов, всегда запрашивайте, какое именно право было нарушено, почему, естественно, вас подал в суд, да? и прибег к, к мерам государственного принуждения. Какое именно право? Разбирайтесь про право. Это есть основание для отмены и закрытия дела, ребят, понятно? И третье, все знайте что экономические споры разбираются в арбитраже, даже если мы закроем глаза и учтем, что хорошо, смиримся, да, есть суды, ладно, поверим в вашу игру, арбитраж. И в арбитраже на самом деле они будут вам, знаете, какую отговорку говорить? Ну, это же организация подает на физлицо, поэтому районный суд. Что вы говорите? Если вы откроете четко, как написано в ГПК, там написано четко, Любые споры между гражданами и гражданами, юрлицами и гражданами, тра и гражданами. Но поскольку они не, не, не видят и не слышат слова граждан, потому что граждан у нас нет, они все это привязывают к физлицу. Физлица же там не написаны? Не написаны. А раз физлица не написаны, значит это сюда. Понятно, да? У них логика вот такая в судах. Там четко про физлиц не написано, а вы, ну как бы никто вас гражданами не считает, ребят. То есть слово «гражданин» в законе означает ноль. Нету слова «гражданин». Есть слово «физлицо» и всякие прочие лица. Поэтому если вы будете судье тыкать носом, что, собственно, подожди, какой, какой такой гражданин, на каком таком основании ты меня физлицом признала тут сейчас? Я вообще человек. Да, защищает права и свобода человека обязанность государству, поэтому я тебе приказываю закрыть нафиг это дело. И все, ребят, и на этом дело все закрывается. Вот, значит, вот эти четыре момента обязательно, обязательно имейте в виду. Значит, от того, какое вы сделаете первое действие, от того зависит успех мероприятия. Просто зависит весь успех мероприятия. Не поддавайтесь на их уловки, не поддавайтесь ни на какие, я не знаю, там, меры, которые вас дестабилизируют. Как эмоционально, так и физически, и юридически. Нет, вы знаете свою правовую основу, что прежде всего я человек, да, и вы обязаны меня защищать. Потом пробежитесь по вот этим четырем пунктам, да, еще раз повторюсь, это проект Конституции, первый ФКЗ, судах общей юрисдикции, третий это федеральный закон, указ президента о назначении судьи, четвертое, какое нарушено право. На каком основании вы ко мне тут, понимаешь ли, меры государственного принуждения применяете? Все, ребят, все. Вот эти вот четыре пункта достаточно для того, чтобы в суде разговаривать четко и по делу. Вы вообще кто? И делать правильные запросы. Не метаться там, я сейчас вот где-то возьму 20-километровый запрос, и буду там все суды мочить. Ребят, не надо метаться. Не надо им писать 150 вопросов и запросов. Один запрос. Подтвердите у председателя суда, что он создан на основе первого ФКЗ, какого федерального закона и каким указом назначен, назначен тот судья, который будет вести ваше дело. Все, этого достаточно. Этого достаточно, чтобы вот получить эту бумажку, прийти и сказать, что вот, ах, вы вот, вот мне сами подтвердили, написали, до свидос, этого нет. Вот. Но если хотите, то еще и в судебный департамент запросите, да, какого фига вы тут не реализовали права юридического лица в отношении конкретного суда. вот. Пусть вам судебный департамент что-нибудь что тоже на, до кучи ответит. Они что-нибудь ответят. Тогда у вас будет компромат на руках. Потому что э, у вас будет официальное письмо от них, что они действительно созданы на основе вот этих вот федеральных законов, понимаете. Все, ребята, это и шах, и мат, и, и что с судами разбираться. Значит, здесь еще есть вторая сторона медали. Опять же, вернемся к нашему любимому физическому лицу и гражданину, и, и человеку. Значит, смотрите, первое, что вы должны понять – что на территории так называемой РФ да, Российской Федерации действует заявительное право. Что это значит? Что если вы чего-то не заявили или если вы там воли не изъявили, то а, они будут в отношении вас развлекаться так, как им нравится. Не так, как вы хотели бы, а так, как им нравится. Поэтому всегда держим жесткую оборону, всегда знаем свои права и ставим всех на место. Значит, на что заявляем? Если вы вот этого заявлять не будете, значит, они будут заявлять в отношении вас все, что им там вздумается. И будут применять те законы, которые к вам даже никакого отношения не имеют. Но это не важно, потому что в суде работает одно единственное правило. Вот то, что ты заявил, то и будет рассматриваться. Не заявил, не надо рассматривать. Значит, сейчас мне хочется обозначить самые крупные ошибки, которые совершают все, придя первый раз в суд. Значит, ребят, что хочу сказать. Если вас приглашают в суд, пожалуйста, ходите. Я, конечно, не люблю художественную самодеятельность, но иногда это очень полезно нервы укрепляет. Вот, Поэтому ходите в суд, да, да, да, их нету, но ходите, а почему нет? Вот сейчас многие кричат, что да не стоит туда ходить, да, они там всякие захватчики-оккупанты. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что захватчики-оккупанты на вашей земле, да, и вы, как хозяин этой земли, можете проявить свои барские замашки как раз-таки в полной мере именно там. Значит, основные ошибки. Не предъявлять паспорт, как-то бунтовать или вообще показывать то, что вы там раздражены, озабочены или еще что-то. Ребят, спокойствие, как говорил Карлсон, только спокойствие. Абсолютно спокойно приходим, предъявляем паспорт, потому что мы уже разобрались, да, что мы выгодоприобретатели, физлица. А раз физлицо наделено паспортом, правами, там еще какими-то документами, мы имеем полное право этим пользоваться. Нам никто не запрещает, ни государство, ничего. Когда люди говорят, что вот ты пришел в суд, показал паспорт, они тебя занесли значит куда-то там, и ты уже представился как физлицо, ничего подобного. Ничего подобного. Значит, есть очень четкая процедура по ГПК, да, где судья должна установить личности. Так вот, когда она будет устанавливать личности, вы обязаны заявить, что я здесь присутствую как человек, бенефициар, учредитель, выгодоприобретатель физического лица. Вот. Дальше, ребят, должна последовать следующая процедура. Вот здесь очень внимательно. Судья, как представитель опекуна, то бишь ну, как бы государство ваше пекун да а она как должностное лицо при исполнении то есть она представителя пекуна является пекуна физического лица она обязана вам временно передать полномочия отвечать за физическое лицо если она не передавала вам никаких полномочий даже если она и будет брать вы так и говорите что я оставляю полномочия представлять права и обязанности физического лица вам как должностному лицу, то есть оставляю за вами. Вы это можете сразу сказать, когда у вас судья будет личность устанавливать, вы скажите, что я э, живой, живорожденный человек, зовут меня там так-то и так-то, да, Марина Геннадьевна или там, не знаю, Алина там Александровна, фамилию скажите. Вот я здесь э, присутствую не в качестве участника, не в качестве слушателя я здесь присутствую как приглашенный бенефициар и выгодоприобретатель физического лица. Я не принимаю на себя ни временно, ни постоянно обязанности опекуна в лице э, Российской Федерации. Все, ребята, этого будет достаточно. Значит, все остальные решения, все что из де действия, которые сделает судья в лице э представителя опекуна, да, она берет на себя обязанности, выпишет штраф вам, значит, она приняла на себя эти обязанности, понимаете, оплатить там вашу ипотеку, э кредиты и так далее. Она, как представитель опекуна, должна будет по закону, вот выполнять и исполнять ваши обязанности. Ну, не ваши обязанности конкретно, да, а физического лица. Как она это будет делать, нас это не беспокоит. Так вот, вот это вы должны понимать. А если вы приходите в суд и соглашаетесь с тем, что когда вас спрашивают, вы являетесь физическим лицом Иванов Иван Иванович, и вы такие «да», вы подтверждаете «да», все, ребята, дальше бесполезно что-либо говорить и как-либо себя защищать. Почему? Потому что тем самым она передала полном... Вы признали себя физлицом, а если физлицо само за себя может говорить, то ну а что тут? Вы на себя приняли все полномочия, понимаете? Поэтому делайте удар на опережение. Это очень важная психологически хитрая игра в суде. И они все, между прочим, очень обучены этой игре, а вы нет, вы не знаете правил. Так вот я вам сейчас рассказываю правила. Значит, это первое. Второе. Не забываем, что вы являетесь высшим органом власти, вы круче президента. Может ли власть самая высшая да, в титуле там, императора вставать по приказу какого-то там судьи, который является солдатом этой системы? Попробуйте, чтобы солдат командовал Шойгу. Да сейчас, ага, сейчас тебе там Шойгу, он скорее прибьет, чем будет там вставать или садиться по чьей-либо указке. Так вот, ребята, научитесь себя вести. Когда вам говорят, что встаньте, сядьте, там все участники должны вставать, суд идет, сидите. Или стойте пожизненно в суде, или сидите, понимаете, но не дрыгайтесь, не, не скачите там, как кузнечики, ни в коем случае. Почему? Потому что тем самым вы подтверждаете свой статус недееспособности, что, ну, понимаете, если вы в статусе человека, да, присутствуете, если вы человек, и если вы а, без посторонней помощи разберетесь, стать вам или сесть вам, или лечь вам, то зачем вам какие-то указки, да, ну что что это такое за... Вообще вы где присутствуете, на параде, что ли? Нет, конечно. Вот, какие правила написаны, кем они написаны, куда они написаны, к вам они какое имеют отношение, никакого абсолютно, ребят. Поэтому включайте голову. Никакие команды не дай боже, пришли, сели ровно на попу и сидим, встать, сесть, еще чего-то, скажи, ко мне какое имеет отношение, я даже не участник, я никто, я пришел, я человек, я пришел поприсутствовать и посмотреть, что здесь происходит. Вот. Дальше, следующий момент. Если вы хоть раз, судья будет вынуждать, ребят, вот это 100%, судья будет вынуждать вас сесть, встать, замолчать, еще что-то. Значит, затыкайте рот, очень деликатно, скажите, не указывайте мне, что делать, вы не имеете на это полномочий. Вы превышаете свои должностные полномочия. Ребят, запомните эту фразу. Значит, если что-то судья будет вас принуждать, так и говорите, я заявляю, что вы... Превышаете свои должностные полномочия. У вас нет полномочий указывать человеку, что делать. Вот и все. Значит, дальше судья вас может завести в такое русло, что вы вынудит принести какие-нибудь справки медицинские, что вы не можете встать. Скажите, я не обязан выполнять ваше распоряжение. Вы превышаете свои должностные полномочия. Все, ребята. Значит, следующий пункт, который все нарушают, это обращение к судье уважаемый судья вот ваша честь и так далее какой нафиг судья какая честь только что выше разобрали судов нет а, вот эти вот субстанции в черных мантиях это ряженные актеры поэтому если вы называетесь или обращаетесь к этим ряженным видя ваша честь уважаемый суд Ребята, вас будут судить как физлицо, понимаете? Значит, вы не до конца разобрали, в чем фишка. Значит, поймите такую вещь, что по вашему поведению судья делает оценку, как с вами вести. Если вы будете козырять козырями, да, вот этими вот джокерами, что вас нету туда-сюда, но тем не менее прыгать как кузнечик, встать, сесть, суд, идиот, да, лечь там, не знаю, ноги мыть, воду выпить после суди там, и так далее, и если будете обращаться как «Ваша честь, уважаемый суд», да вас никто дальше слушать не будет. Вот если судья говорит, встаньте и объясните свою позицию. Если вы встаете и говорите, ваша честь, я очень много на ютубе роликов пересмотрела. И когда ребята пришли с очень классной позицией, они у них прям все было подготовлено. Они убрали все эмоции. Вот, кстати, да, про эмоции. Ребята, убирайте все эмоции. Потому что, знаете, вот когда... А когда речь идет не про вас, что вы эмоционируете? А если вы эмоционируете, значит, своим поведением вы доказываете, что речь идет про вас. Никаких эмоций в суде быть не должно. Понятно? Речь же не про вас идет, а про какой-то некий абстрактный субъект под названием физлицо. Поэтому сядьте и расслабьтесь. Опекуну этого субъекта государство. Вы здесь вообще при чем? Вы пришли как зритель. будто вот и сидите как зритель. Вообще можете ничего не заявлять. По 51 статье Конституции вообще можете ничего не заявлять, не свидетельствовать против себя. Вот И все, и сидите там себе спокойненько, тихонечко. Все в письменном виде подавайте. Вообще можете ни одного слова не произносить. Вот, значит, смотрите, в суде, да, спокойно, не эмоционируем. Вот я насмотрелась очень много роликов, где ребята очень, с очень классной позицией пришли, но они нарушили вот эти два правила. Сесть, встать, и уважаемый суд, да, и там, уважаемый судья и так далее. Ваша честь, все пипец, ребят, все. И судья, естественно, принимает решение абсолютно оправданно, в пользу э, истца, Абсолютно оправдано, потому что вы на себя тем самым, признавая суд и признавая командование да, вот этой вот саксонской системы судебной над вами, вы признаете, что вы в этот момент выполняете полностью полномочия физического лица. Вот, ребят, значит, еще раз агрегированно, еще раз три раза повторю, да, вот три основных пункта повторю. Первое – это процедура идентификации, да, процедура установления личности по ГПК. Значит, приходите в суд и заявляете, что я сюда пришел в качестве человека, не в качестве, а я сюда пришел, я человек, значит, я бенефициар, учредитель, по-русски, да, и выгодоприобретатель, не убытка-приобретатель, ребят, еще раз поймите, не убытка-приобретатель, а выгодоприобретатель физического субъекта Российской Федерации, физическое лицо, да, с паспортом таким-то, то есть я его выгодоприобретатель. Значит, еще раз еще раз повторяю, что никаких свидетельств против себя, что вы не берете на себя временно никаких функций, ни представителя, ни в коем случае не говорите. Это у нас, знаете, это люди приходят и говорят, я бенефициар, учредитель, я выгодоприобретатель, я представитель физического лица. Ну раз вы представляете его интересы, все, вы сами на себя временно возложили эти обязанности. По опекунству, понимаете? То есть вы несете это бремя, ребят, ни в коем случае. Ни в коем случае. Учредитель, да, бенефициар, он же, да, по-английски. Выгодоприобретатель, да, но не более. Никаких функций. Представителя, временная передача опекунства, я не принимаю на себя. Я тут пришел не в качестве участника. А просто из-за того, что меня пригласили на это шоу, там, самодеятельности, да, художественной, я пришел поприсутствовать. Не надо меня тут ни в качестве кого записывать. Да, имею право, да, вот принес паспорт. Но паспорт, ребят, поймите, паспорт удостоверяет только физическое лицо, не вас, а только физическое лицо. Не делайте этих ошибок, не принимайте на себя временно функция опекуна, ни, ни в коем случае не называйте себя представителем в судах, представителем физлица. Ни в коем случае. Нет, нет, нет. Его единственный опекун и представитель это судья, который сейчас участвует в этом процессе. Все. Больше никто. И судью надо поставить на место, что вы представитель. Вы этот субъект, физлицо, создали в своей системе. Вы сейчас являетесь его представителем. Поэтому все, что вы тут примете, вы же и будете исполнять лично вы. И все, ребята, все. И дальше ничего на себя не принимаете. И дальше все остальное можете заявлять, ходатайствовать, что хотите делайте. От ты имени физлица, что хотите, вы можете любые действия делать, заявление подавать, ходатайство и так далее. И пишите, что я предлагаю дело закрыть, права не нарушены. Значит, суда нету ФЗ указа нету этого нету, все до свидос. Всё. И они ничего, не им ничего не остается, они закрывают. Но ни в коем случае, пожалуйста, не прыгайте, не бегайте, не, не подчиняйтесь ни одному приказу. Если она вам скажет, там, ну вы встаньте, когда вы разговариваете, все-таки я женщина, ребят, они идут на такие уловки, Понимаете, скажите, ну и что, я тоже. Ну, вот. и даже если вы мужчина, скажите, ну я тоже сегодня хочу быть женщиной, будут сидеть, сидя. Вот. И, или многие там начинают огрызаться, что, а вы мне не приказываете, что мне делать. Да не надо, ребят. Ну, вы представляете, что вы император. Вы император, который пришли, я не знаю, там, ну, какой-нибудь кружок самодеятельности, да, вас пригласили, вы уже... Выказали им честь своим присутствием, понимаете? Вы уже пошли как бы им навстречу, как людям, не как должностным лицам, да, а как людям. То есть я уже достаточно выразил к вам уважение своим появлением здесь. То есть ну назначьте себя в голове царственной персоной. Вот когда вы будете вот из, этой, из этого состояния заходить в суд, ребят, поверьте мне, у вас не будет смысла ни ругаться, ни спорить, ни отстаивать, ничего, ничего. Вот, все, что касается судов, я вам пояснила, если у вас будут какие-либо вопросы и нюансы, да, особенно те, кто был в судах. Вот, задавайте в нашу болталку, у нас есть отдельный чат, еще раз напомню, да, что все вопросы, все переговоры в отдельный чат, выше посмотрите, есть все ссылочки на чаты, туда все вопросы, туда. И, соответственно, дальше мы будем уже разбираться детально со всеми другими органами всякой разной власти и другими структурами паразитическими, да, которые от нас что-то хотят, в том числе через механизмы государственного принуждения, то есть как-то с нас денежек выдрать и так далее. Да? То есть дальше мы будем более глубоко разбираться, как тут все астро, эти аферы устроены, в чем, в чем там соль, в чем там не так, но. Я хочу, чтобы у вас было время подумать и осознать одну такую очень важную вещь. Вы должны понять, что все не так, как кажется. Вы должны просто у себя в голове принять такую позицию, что вас обманывают со всех сторон. Но вам нужно просто разобраться, где и в чем конкретно, то есть какими механизмами а, вот эту вот, ну скажем так, аферу замутили, да? То есть насколько это легитимно? Вы понимаете, что когда вам говорят, что вы должны быть такие, ну да, ну я же вот водой пользуюсь там, ну я же кредит взял, ну да, мне что-то надо отдать, ну конечно, то есть из-за того, что вы малограмотны, да, из-за того, что вы юридически не подкованы, из-за того, что у вас, скажем так, очень остро чувствительность развита на вот всякий страх, манипуляции, подавление, агрессию. То есть вы привыкли бояться. У нас это все, знаете, вот с молоком матери впиталось, бояться власти. А у нас, потому что Сталин тут всех расстреливал, не дострелял, тут всяких жидов и уродов, да, у нас там война была, немцы всех стреляли, мы привыкли бояться. И мы до сих пор это делаем по инерции. А теперь к нам коммерческие структуры в дом заходят с ноги, да, и обворовывают. И мы также сидим, боимся. А чего вы боитесь? Война кончилась. Ну, чего вы боитесь? Законы уже для вас все написаны. Но вы даже боитесь прочитать эти законы и вдуматься в смысл. Вот что самое страшное. То есть вас, ну и нас, в том числе, и меня в том числе, да, нагибают без войны. Понимаете? Законы есть, но они не работают. Почему не работают? Потому что закон будет работать только тогда, когда обе стороны будут принуждать третью сторону исполнять этот закон. А принуждать кого? В частности, суд. Да, который тут вообще непонятно, что бесправие творит. Вот пришел истец, да, суд ему подыгрывает. Почему? Потому что он и создан как раз-таки для того, чтобы вот эти различные иностранные корпорации, да, иностранные коммерческие торговые структуры поддерживать. Суд запыленных дорог или запылено, запыленных ног, да, по-другому это называется в международной литературе, то есть суды по-быстрому, что называется, тяп сфабриковал дело, хоп-хоп, все, проиграл, иди плоти, все, никто даже спрашивать ничего не будет, вот, ребят, поэтому даю вам время осознать, да, кто вы есть, что вы императорская особа, и к вам надо относиться только вот в полусогнутом виде, желательно на коленях и ноги мыть, воду пить, больше никак. Вот когда вы это осознаете, тогда вы будете готовы слушать дальше, да, где и в чем различные аферы нагибательства у нас здесь реализованы. Их достаточно много, я разберу самые основные. Вот, дальше по вашим вопросам буду смотреть, какая тема вам интересна, куда более подробно залезть. Но еще раз скажу, да, что касается судов и общения с разными структурами, которые ходят и хотят вас нагнуть, здесь, ребят, важно, ваш, важен ваш первый шаг. Вот если вы первым шагом поставите свою четкую позицию, да, тогда у вас и дело пойдет как по маслу. Если вы в первом шаге прогнетесь, они вас будут дальше нагибать. То есть, понимаете, здесь кто кого. То есть вам сначала нужно отбиться, а потом нагнуть. То есть, понимаете, это вот, если они первые наступают, да, то потом сложнее, как бы завоевывать. Ну, как игра в шашки, знаете, если у вас сразу там пять пешек съели, то у вас вы в меньшинстве остаетесь, да, и вам надо какие-то такие уже гамбиты придумывать, чтобы как-то вот уравнять ваши шансы. Вот и здесь то же самое, ребят. Поэтому удар надо, скажем так, воспринимать стойко и отражать сразу, не пропускать удары, а отражать сразу, чтобы с вашей стороны потерь не было никаких, да? не позволять им в суд заходить и вас туда затаскивать, держать свое дело под контролем, всех мочить, на всех давить, оказывать всяческое воздействие, на судей в том числе моральное воздействие, общественные порицания пишите и так далее пишите во все инстанции, пишите, в, у них есть какие-то судебные, ой, как это называется, короче, комитеты или еще что-то, в общем, пишите, пишите, если судья приняла дело, которое к ней вообще не относится, пишите, на нее жалуйтесь, в конце концов, в отдел полиции подавайте, да, на уголовное преследование, вот, подавайте, что она там нарушила ваши права и так далее, пусть оно будет, долбайте их со всех сторон, а то они булки расслабились из-за того, что мы бездействуем. Мы бездействуем, понимаете? Почему они развелись? Вы вот знаете, как, это как на кухне. Вот один раз не помоешь посуду, второй раз не помоешь. тараканы завелись. Тараканы завелись не из-за того, что, понимаете, там, а из-за того, что вы не убрали вовремя. Вот вовремя не убрали, там оставили объедки туда-сюда. Тараканы это следствие. Так вот, сейчас, ребята, мы боремся со следствием, да, а надо убрать причину, а причина в нашем бездействии. Вот если мы будем все вместе действовать и изначально ставить всех на место, вот это неправильно, вот тут не должен принимать, вот это не это. И указывать им, как им работать, потому что мы власть, только мы можем им указать, как им правильно работать. А мы находимся в состоянии рабства и подчинения. А, меня в суд позвали, а, на меня там наехали, ой, я суд проиграл, что мне делать? Да ничего не делать, голову включать и идти говорить, какого фига, я тут власть, вот тут вообще чё развели? Да, сложно, да, страшно, но с чего-то же надо начинать когда-то. Вы знаете, королем просто так не становится. Да? У нас к, такое счастье стать королем по рождению бывает один там в сто лет. Поэтому, ребят, королем надо становиться прямо вот с сегодняшнего дня. И все, и давайте у себя в голове, что вы императорская особа, а они все обязаны выполнять ваше распоряжение. Обязаны. Понятно? Вот, а дальше мы будем разбирать все более... Глубже, основательнее и так далее. Со ссылочками на акты, со ссылочками на законы. Ребятки, но сейчас вот эти вот основополагающие 10 лекций, те, которые вообще в принципе должны у вас сделать переворот в голове, чтобы у вас хоть немножечко было понимание о той юридической правовой ситуации, которая творится у нас в стране.